Здравствуйте, меня зовут Елена Цыганов, руководитель агентства горящих путевок, Турбанжур в Киеве, Белая Белой Церкви. Сегодня мой хит в стиле Риксус. Я предлагаю вам отдохнуть в сети отелей Риксус, которые, я думаю, многим известны, и э, почувствовать всю роскошь этих отелей. Первое мое предложение будет на паркетный сезон в Турции, отель Rixos Sungate, также он работает на питание ультра, все включено, а в Rixos это называется по-своему All Exclusive, All Inclusive, вот, и сейчас там проходят разные мероприятия, фестиваль, вот, и потому можно еще успеть, Вылететь 7 октября по стоимости 755 долларов на человека на 7 ночей, вылет из Киева. Второе мое предложение, это Rixos Шарман-Шейхи. отель также работает как и в Серииксе по системе. «Утро все включено. Вылететь можно 16 октября по стоимости 855 долларов на человека, посмотреть коралловые рифы и также насладиться отдыхом в данном отеле. И третье мое предложение это объединенные Арабские Эмираты и также напоминаю, что отель работает на ультра все включено в Рассельхайме, так как в Эмиратах э, в основном все работают питание завтрак, завтрак, ужин, но данный отель предлагает концепцию ультра все включено можно вылететь 14 октября по стоимости 1180 долларов на человека на 7 ночей вылет из Киева. Отдыхать с огромным удовольствием, отдыхайте в стиле Риксос, и всем хорошего дня. Елена Таганок, агент по грязным путям в Турбанжор.